Начну с самого начала, дабы история была максимально полная, чтобы вы получили абсолютное представление о том, как складывались и развивались события в моей жизни. Меня, как и многих детей, крестили в 10 лет. Почему запомнил? Но ну, это было для меня достаточно знаковое событие. Почему? Потому что, как вы понимаете, ребенок, он ищет свою стаю, что ли. И когда меня крестили, это все выглядело так пафосно, это выглядело... Нет, какой-то там особой роскоши не было, хотя церковь сама по себе, внешне и внутренне, она представляет нечто роскошное, яркое, красивое. И можете себе представить, каково было мое впечатление на тот момент. Тогда еще был Советский Союз, и это было под запретом. Библия считалась каким-то запретным плодом, чем-то недосягаемым. И когда меня крестили в 10 лет, естественно, без моего согласия, я тогда, в принципе, и не мог дать на поставленный вопрос, если бы таково имел место, дать какой-то мало-мало значимый ответ. Для меня это было знаковое событие, как некое посвящение. Меня приняли в некий союз, что ли, меня приняли, приняли в некую организацию. Я стал частью чего-то великого, поистине великого. Вот, наверное, как на тот момент, если мне не изменяют мои воспоминания, я представлял себе ту реальность. Мне повесили на крестик, и все приняло такой своеобразный оборот. Знаете, какого-то христианского учения на тот момент я не получал. Все, что я мог. Я не читал Библию, естественно, тогда, потому что она была недоступна. И обрывки каких-то так называемых священных писаний, они попадали ко мне в руки довольно редко и не давали мне никакой, по сути, информации, но все больше нагоняли тумана в вопросе религии. Крест, который висел у меня на шее, был для меня как некое своеобразное украшение, как знак принадлежности какому-то большому, невероятно сильному и могучему клану. вот И я, наблюдая за близкими... За близкими, которые не были обременены, скажем так, великим образованием и скептицизмом. Я видел, как они молились перед сном и даже пытался запоминать некоторые молитвы. Хотя это были скорее не молитвы, а такие единоличные обращения к Богу, собственноручно придуманные. Ну, в общем, я пытался подражать. Где-то лет в 13, что ли, в 14, со мной произошла ситуация, которая сподвигла меня к так называемому выбору, с чем, наверное, сталкиваются многие типа верующие. И вот у меня был примерно такой же момент. Я попал в очень сложную и страшную ситуацию, именно на тот момент, для того возраста, как мне казалось. И меня могли ожидать большие последствия. В тот момент, находясь в темноте, между двух зол, даже между трех зол, я обратился к Богу, попросил его избавить меня от этих бед и пообещал ему, что если я выйду сухим из сложившейся ситуации, то я буду верить в него по-настоящему, я посвящу ему, скажем так, свою жизнь, что ли. Вот так я представлял тогда это в юности. И знаете, произошло то, что можно было и то, что я назвал на тот момент чудом. Я избежал последствий и вышел абсолютно сухим из воды. Ну, это образное ваше метафора, вы же понимаете. С того момента я исключительно повернулся лицом к Богу. Мне довелось побывать в Польше, в юности, тогда еще был Советский Союз, и нам э, в, одним, в одном из храмов нам подарили Библию. Всем Ветхий нам зовет. Это было что-то невероятное. То есть я в руках, тогда Советский Союз был, это был 89-й год, по-моему. Я в руках держал то, что у нас на черном рынке стоило больших денег, то, что у нас в магазинах не продавалось, и то, что для меня, как для вновь верующего, представляло невероятную ценность. Не финансовую даже, а исключительно информационную, информационную и какую-то, наверное, даже духовную. Я занялся изучением. Я стал читать Библию. Причем я стал ее читать, начиная с Ветхого Завета. Потом уже я, как говорится, переключился на Новый Завет и постиг то что называется Евангелие. Вот. А, а параллельно к нам в школу пришел представитель одной из христианских конфессий и тоже приглашал, скажем так, себе в церковь. Из всего класса два человека выразили интерес по этому поводу. Ну и я был в их числе. Я стал членом церковной молодежи и когда ты попадаешь в некую общину, в круг живут люди, которые с тобой, скажем так, солидарны, то ты погружаешься в это прям достаточно серьезно. И ты все больше и больше начинаешь участвовать в каких-то событиях, мероприятиях, действиях, ритуалах, опять же, и становишься частью, по-настоящему ты становишься частью всего этого. Тогда я занялся изучением Библии исключительно глубоко, и лет пять я посвятил изучению, потом я уже начал проповедовать, так вот, изучение Библии, у меня был и проповедник свой, и не один, у меня было, наконец-то у меня появилась возможность задавать вопросы напрямую представителям церкви, представителям религии и получать прямые ответы, прямые ответы от человека, а не с трибуны, скажем так, от какого-то какого глашата, оратора, ну то есть... Тот, кто вещает для толпы, я получал индивидуальные ответы на индивидуальные вопросы. Изучение Библии вызвало у меня массу, массу вопросов. Потому что, читая, я вдруг обнаружил в Библии гигантское количество нестыковок, гигантское количество противоречий. Более того, противоречия были весьма масштабные, весьма существенные, как для религии. Почему? Потому что они противоречили самим заповедям. И когда я видел, что Иисус проклинал деревья, проклинал людей, всячески желал некоторым людям зла, не только людям, но и живым существам, растениям, как, к примеру, смоковница, которую он проклял из-за того, что не нашел на ней ни одного плода, и как слова о совращении малых сих, как когда спросили у Иисуса по поводу... По поводу, кто есть дети, я вам сказал, что таковых есть Царствие Небесное, а после он добавил горе совратившему малых всех, ибо лучше было бы, если бы он одел жирновичный камень или в общем жернова, да, если бы он одел себе на шею и бросился в умут. То есть Иисус призывал к суициду, призывал к самоубийству, тех, кто не подпадал под рамки, неважно там, преступник, не преступник, но тех, кто не подпадал под рамки э, религии. И это не единичные моменты, потому что я видел очень много противоречий, очень много нестыковок и очень много, скажем так, конкретных нарушений, которые, которые опровергали э, суть религии, якобы Бог есть любовь и прочее, прочее. Далее я стал видеть... Когда глубже я уже стал окунаться в религию, я стал видеть, что Бог на самом деле тупое существо, и я понял это по его поступкам, так как он что не сделает, то потом рвет и уничтожает. Ну, понимаете, один потоп, чего стоит, и многое другое. Но это из Ветхого Завета. Опять же, нынешние сектанты, они почему-то полагаются исключительно на Новый Завет. Я не понимаю почему, потому что Библия это как раз Ветхий и Новый Завет, и нужно отталкиваться от от общего информационного поля, а не от того, что выгодно вам, скажем так. Хотя я и в Новом Завете вам найду столько противоречий, которые вы не сможете объяснить и не сможете дать вразумительного ответа. Лишь ругаться будете и проклинать всячески. Я знаю, на что способны типа верующие сектанты, когда ты поднимаешь вопрос, на который они не в состоянии ответить, так как в принципе у них мозгов-то и до этого не было. Но... Ладно, не будем углубляться в эту мелочь. Так вот, было в моей жизни все. И изучение Библии, и проповедование, и глубокая вера, ежедневная молитва и многое другое. То есть я знаю, что такое быть религиозным человеком, и по себе я могу сказать, что я был действительно верующим человеком. Но изучение Библии оно зародило во мне семя, семя противоречий, семя недоверия, семя сомнений. И это было правильно, потому что любой разумный человек, он будет задавать вопросы. И когда он не получает на эти вопросы ответы, у него сомнения это разрастается еще больше. И в этом проблема религии, они до сих пор не смогли сформулировать свое учение лживое таким образом, чтобы хотя бы вопросов не возникало. Это лишний раз свидетельствует о том, что вся, там все-таки сидят тупорылые создания, у которых нет мозгов, и которые вот как построили эту коммерческую корпорацию под названием «Религия, церковь», так они до сих пор, как говорится, и движутся в этом направлении, при этом ничего не видоизменяя. И это прискорбно для них. Для меня -то это как раз радостно. Как для скептика, как для атеиста. <свист> вот, извините. Ключевой момент моего, скажем так, отворота от Бога, он наступил тогда, когда друг детства, мой одноклассник, мы даже за одной партой с ним сидели, когда он получил аневризму, и когда его превратили в инвалида первой группы неподвижного, и я до сих пор не понимаю, слышит он меня, понимает он меня, вообще узнает ли он меня, когда видит. Тогда я принял для себе решение послать Бога на три буквы. Я это сделал буквально, буквально за секунду, что ли. Но тогда я еще допускал, что Бог вроде бы как есть, и у меня появился некий негатив, который я направил в его сторону. Лишь спустя, то есть вот это, знаете, злоба в сторону религии, да, она, разум все-таки не позволил ей разрастаться, и разум, скептицизм, разум и многое другое, в частности, широкое информационное поле, которое доступно нам, оно позволило мне понять, что я атеист, и не нужно верить вообще в кого-то, потому что это чушь, это полная чушь, и ничего подобного не существует. Когда я стал... Раскрывать тот мир, который вокруг меня, познавать реальность, осознавать реальность. Я понял, что все те догмы, которые мне преподносили как таковые, они фальшивые, они несут в себе догматизма. И это лишь блеф, это иллюзия, это лицемерие, это фикция. Вот, и поэтому я перестроил свое мышление, отказался от старых догм, и как бы перезагрузил свой разум и понял, что я абсолютно свободный человек. Я совершенно свободная личность, мой разум, он открыт для всего, и не надо пытаться привязывать к чему-то, что не имеет вообще даже никакого смысла. Вот таким образом я являюсь когда-то э, исключительно верующим человеком. Да, я не был на тот момент. Я могу с гордостью сказать, несмотря на то, что это все глупость, но все равно я могу с гордостью сказать, я был действительно верующим человеком коих на данный момент я фактически не вижу. Иногда ко мне заходит сектант, который э, всячески поносит меня, и, там, и пугают адом, проклинают и все такое прочее. Среди них иногда попадаются люди, которые достаточно смиренно себя ведут и не проявляют агрессии по отношению ко мне. Вот эти люди, наверное, в большей степени похожи на меня тогдашнего, на то, что я тогда из себя представлял, и то, как я относился к Богу, для меня это... Было живое существо. И знаете, я понял, почему люди э, ищут веру, ищут Бога. Э, за исключением тех самых большинства, которые являются лживыми лицемерами и просто зарабатывают на этом. А другие тупо боятся смерти и таким образом хотят получить проездной в рай. И они готовы целовать ноги, руки кому угодно, лишь бы тот пообещал им жизнь после смерти. Никчемные существа, которые не понимают, что они цепь... Всего лишь цепочка пищевой цепи, лишь часть пищевой цепи, что они просто кусок гниющего мяса. Так вот, и есть те, кто подобно мне, хотели быть частью чего-то великого, и кто верили в это по-настоящему, и кто считали, что есть некий вселенский разум, который нас слышит. У меня были моменты, когда я о чем-то просил Бога, и эти желания исполнялись. И знаете, что происходило тогда? В тот момент я верил в чудо, я верил в то, что я особенный. Я верил в то, что Бог меня слышит. Тогда я не владел информацией по поводу э, теории относительности, по поводу случайности, по поводу процента вероятности, теории вероятности. Тогда я не мог, не было у меня тогда возможности, да и желания, в принципе, просчитать вероятности, вот, с, с данной ситуации, что она произойдет, и все сложится именно так, как мне необходимо. Я не понимал, что математически то, что я прошу у Бога, и потом происходит, это не чудо. Математически это достаточно распространенная вероятность, и процент вероятности того, что это произойдет, он не чудесен, он вполне себе масштабен. И это очень важный момент, потому что люди, видя какие-то совпадения, сектанты в частности, они воспринимают это как чудо, и таким образом они убеждают себя в том, что их слышит Бог. И таким образом они убеждают в себе, что они особенные. И верят в то, что Бог существует. До фанатизма, до глубины своей души. Но они заблуждаются, потому что не владеют математической выкладкой. И это очень важный момент. Я проснулся, и слава Богу. Ну, такая, да, странная фраза для атеиста. Вот как порой некоторые фразы вживаются, внедряются, врастают в нас. Я стал атеистом и горжусь этим. Чего и вам желаю. Берегите себя, подписывайтесь. Надеюсь, данный ролик вам был интересен, вы выскажете свое мнение по этому поводу. Всего доброго, без ненависти и искренне. Пока!